Какое у тебя красивое колечко. Это кольцо показывает мое настроение. Оно не работает, все время черное. Хотя ты прав, оно не работает. Меня надурили.